приветствую всех и в сегодняшнем видео я расскажу о том как можно быстро перенести анимации из сайта Mixama на скелет unreal engine 4 поскольку э, сейчас намного проще работать со скелетом Unreal э, поскольку у него много анимаций есть в доступе э, но у Mixama есть также много анимаций в доступе и э, Единственный минус анимации Миксама, да, то, что у них отсутствует рот кость. Нам нужно постоянно делать ретаргет анимации. Это не всегда удобно, либо же использовать тогда персонажа на скелете Миксама. Но Миксама также не всегда корректно считывает настройку скелета, поэтому она выглядит также не всегда корректно. Поэтому как бы вот этот способ, если вы используете манекена, unreal engine этот способ я думаю вам будет довольно таки полезен и давайте приступим первое что нам нужно сделать это перейти на сайт который будет в описании и на этом сайте есть такая утилита она весит всего 6 мегабайт на вирусы я проверил вроде бы как их нету поэтому не беспокойтесь Скачиваем утилиту, эта утилита называется Mixamo Converter, которая в принципе в один клик, вам буквально в одно мгновение переконвертирует анимацию Mixamo на скелет Unreal Engine 4. Итак, Mixamo Converter, скачиваем его, нажимаем Direct Download, нажали. И после того у вас скачается архив давайте откроем загрузки миксама конвертер у вас скачается вот такой архив и эту папочку миксама конвертер вы куда-нибудь вынесите себе где вы вы хотели чтобы собственно это все находилось после того как вы это вынесете куда вам нужно Ну, я пока скинул себе на рабочий стол для удобства Uh, и давайте рассмотрим, что у нас есть внутри, собственно, этой папки. У нас есть SK-манекен-скелет uh, нашего манекена. Ну, точнее, это Mesh, скорее всего. Я пока что его не загружал в Blender, uh, но я потом загружу, посмотрю, что, собственно, в нем за отличие. Почему он здесь прилагается. Все-таки интересно. Uh, и у нас есть папка Complete и также папка Инициализации в папку инициализации нам нужно будет закидывать анимации, которые мы скачаем с миксом и собственно в папке комплект мы будем уже получать конвертированную анимацию. Так, что нам нужно сделать? Взять этот скелет и отправить сюда в миксам. Нажмем Upload Character. Закрываем папку и перетаскиваем этого персонажа сюда. Скорее всего здесь обычный персонаж, а просто единственное что у него скорее всего удалены лоды, поскольку когда мы загружаем дефолтного персонажа Санрила, то у него здесь появляются артефакты, то есть просвечивают лоды, поэтому возможно здесь просто удалены лоды это мы загрузим потом посмотрим и собственно мы можем видеть да то что скелет добавился нормально пальцы нормально гнутся, то есть никаких видимых артефактов нету все в порядке жмем next next то есть нам поинта никакие не нужно выставлять у нас point точнее сам скелет используется этого меша. А дальше что мы делаем собственно находим анимацию давайте найдем кого-нибудь анимацию idle я одну уже скачал когда проверял эту утилиту и хочу скачать к примеру вот эту анимацию а дальше что мы делаем жмем download и здесь нам нужно указать настройки нам нужно здесь вечоут скин указать и здесь uniform Uh, собственно, что это означает Я не совсем уверен То, что я знаю, что это означает Keyframe, okay, это скорее всего Ключи анимации Здесь оно как-то подкорректирует А это uh, непосредственно Скин персонажа, именно Mesh uh, Ну, возможно, какой-то Скин на выходе в общем мы это все выставляем так жмем download у нас скачивается анимация дальше мы жмем показать в папке жмем копировать лучше копировать поскольку мало ли что может там случиться дальше открываем папку с миксом конвертером, папку инициализации и жмем вставить то есть мы сюда вставляем нашу анимацию после чего э, мы открываем миксама конвертером жмем запустить и здесь все что нам нужно сделать это нажать кнопку миксам стрелочка Unreal. единственное что я еще нажимаю это удаление из папки инициализации анимации которые там находятся после конвертации то есть конвертация прошла и она удалит там анимации поскольку если у нас будет там несколько анимаций да и каждый раз мы будем конвертировать одни и те же я думаю что у нас будут скорее всего дубликаты поэтому мы жмем конвертация конвертация прошла успешно мы можем видеть что нам предлагают посмотреть в папке комплит вот папка complete и собственно наша анимация а следующее что мы делаем переходим в Unreal, жмем просто импорт у меня здесь уже стоит папка complete то есть мы заходим в эту папку убираем анимацию жмем открыть здесь выбираем скелет ls манекен скелетон в моем случае в вашем случае это может быть у 4 манекен скелетон ну в общем это анреловский скелет и, собственно, жмем импорт. Нажали импорт, получили анимацию. Открываем, смотрим. Анимация работает. Да, как бы. Точно так же, как и другие анимации. Единственное, что я еще не проверял, и сейчас хочу это проверить. Во-первых, давайте сразу откроем блендер, посмотрим, чем отличается этот скелет. И также я хочу проверить анимации, будет ли работать root motion. Давайте найдем какую-нибудь анимацию интересную, которая предполагает использование root motion. В принципе, мне понадобится анимация land приземление. Поэтому я думаю, мы здесь можем, к примеру, взять вот эту анимацию Hard лендинг. единственное, что. Мы здесь не увидим root motion. Uh, ладно. Root motion, root motion нам нужен эту анимацию я все равно скачаю с рук-мошенгом ну где же анимация давайте возьмем анимацию спринт Вот, собственно, у нас анимация, без RootMotion, есть рывок, все как нужно, скачиваем ее, ждем пока все прогрузится, так, теперь переходим в папку, снова копируем эту анимацию, копировать, поскольку будет хорошо, если в этой утилите есть RootMotion нужна папка инициализации вставить. Дальше переходим в миксама конвертер и жмем конвертация. Конвертация прошла. Папка комплит. У нас есть спринт. Переходим в unreal. Жмем импорт. Единственное, что я не хочу ее сюда добавлять, жмем импорт sprint unreal открыть скелет ls манекен импорт так наша анимация импортировалась давайте посмотрим посмотрим будет ли у нее root motion. нажимаем на галочку да у нас есть вот у этой анимации и теперь у нас анимация собственно на месте так ну и собственно давайте проверим рабочий ли root motion animation процесс root motion. и собственно вот у нас root motion работает и мы можем теперь использовать для настройки передвижения персонажа root motion не знаю буду ли я делать это для персонажа который находится в инвентаре но в принципе если у вас есть желание чтобы я сделал показал как это будет работать в контексте персонажа мы можем это добавить поскольку утилита это позволяет и делает намного быстрее чем аддон в блендере как вы знаете у меня по моему был урок на канале по дону блендера который конвертирует анимации он работал не всегда корректно также зависел от версии блендера это же утилита от версии не зависит и мы можем все анимации спокойно перенести на скелет Unreal Engine 4. На этом мы урок заканчиваем. Всем спасибо за просмотр и всем пока.